Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале GoPlay Games, и мы продолжаем наш несчастный Long Dark нашего несчастного Маккензи, который жрут, жрут и жрут волки. Просто вот да! Как-то у нас все не очень удается. У нас одна стрела гребаная, он в прошлый раз выпустил в волка, но не попал. Фука, где эта тварь? Где эта падла? Вот она, ушастка, тварь. Иди сюда. Иди сюда, скотину. Иди сюда, скотина лохмотая. Вот, попала я в него, попала. Что за херня? Что за херня? Что за херня? Что за херня? Да охренел, ты охренел, ты охренел. Oh. Где я? Где я, мать вашу? Отправить его дать ему шанс на выживание! Удивительное создание! Да пошел он! Серьезно! Где тут? Че он нахер ваш этот волк? Твою ж налево. А, надо же. Кабездец какой-то. Он унес свою стрелу. Мне защищаться больше нечем. Так-то. На минуточку. А -а -а -а -а -а -а. Козлина, разведи костер, пожалуйста, с первого раза. Я тебе не смогу добыть еще труда. Я верю в тебя. Давай. Давай. Ай. Ура. Ура. Ура. Сиди. Сейчас давай, сейчас ты придешь, у тебя все будет нормально. Так, а, блять, а что я сделал? Что я сделала? У нас, по-моему, это не питьевая вода, да? Я ее забрала. Надо было еще, еще подарить. Ты где? Да, вот. А, блин. Да попади, попади туда. Так, кипятить, кипяти, кипяти, давай. <смех> Он так плавает прикольно. Давай еще воды. Еще давай, готовим. Ждем. Ждем. Сколько еще костер? 17 минут. Опа, тихо. Тихо, мясо приготовил. До приготовления 45 минут. Приготовлены. Забираем, да. А, вот питьевая, выпиваем. Так, ну, по идее, все нормально. Ложимся спать. Надеюсь, нас не съедят. Защищаться нам нечем. Трута у нас нету. Поднимаем. Ну, пошли. Возьми, пожалуйста, ружье. У нас ни патронов, ничего нету. У нас и плохо. У нас все очень-очень плохо. Ах, попей хоть на тебе, да. Пей. Все очень плохо. Нам нужен труд. Нам нужно... Как-то выбраться отсюда, чтобы нас не сожрал волк. Где это падло там гуляет? Тихо-тихо-тихо. О, это он? Он сдох! Это он! Сука! Так, смотрите-ка Кого мы тут нашли? Давайте мы, знаете, что сделаем? Мы снимем с тебя шкуру, тварь поганая И мясо с тебя снимем Давайте два часа Давайте вот Да, вот все с него снимем Что, два часа 15 минут С, с, с топориком Жизнь, конечно, улетает, но как бы хер бы с ней Так Зато этого агрессивного Агрессивную тварь Сейчас мы обратно зайдем, погреемся, все будет хорошо У нас главное, что теперь есть, что есть Есть, что есть Сдох, скотина Так, тут кто-то еще бегает, это плохо If I can drop any of this gear. Я тебя сейчас брошу. Сейчас ничего не будем бросать. А вот и наша стрела поломанная. Ну, блин, ну я же в его попала. Он все равно на меня бросился жрать. Так. Не, я просто, блин, волчья шкура, это круто. Это на самом деле очень круто. Блин. Ну, бегать мы можем? Блин, я даже не знаю, может реально сейчас разжечь костер, погреться? Ну, давайте, да, сейчас разжажем костер, погреемся чуть-чуть И выдвинемся отсюда уже Заодно сейчас воды натопим и немножечко поготовим... Блин, Ля. Поготовим этого самого волка чуть-чуть, совсем чуть-чуть Потому что вода это, конечно, все супер. А, у нас же ведь, блин, эти самые есть-то. Отгонять волков-то. А что я туплю-то? Вот же бывает. Вот же бывает. М -м -м, а что я хотела? А, я хотела труд поделать, точно. Действия собрать. Нам было бы неплохо еще чуть-чуть подчиниться. Нам вообще вот после блин, всех вот этих вот встреч с волками, давай, разжигаем, хотя бы вот, вот так вот, хотя бы так, давай, Маккензи, Маккензи, ну я трудно сейчас набрала хотя бы, и теперь можем жертвовать, надеюсь, первый пошел. Так, второй пошел. Давай, Маккензи, мы в тебя верим. Ты сможешь. Ты же молодец. Ты же хороший парень. Давай, жги. Жги костер, я тебя умоляю. Давай. Давай, жги костер. Жги. Well, that didn't work. Это не 60%. Это уже не 60%. Это пока что 100%. Ух ты, ух ты, ух ты! Мау, мау, мау. Так. Готовить. Ну давайте на, закинем вот это вот сюда. И воду. Топить. Ждем. Ждем. А, забираем. Так, давайте. Кофейку приготовим. Ждем. А, выпиваем. Так, вода. Готовить. Ждем. Это мы забираем. Сколько там, там еще костер? 25 минут, нормально. Ждем. А, забираем. И банку забираем. Все. Мы молодцы. Мы живем. Мы живем, пока пока живем. Не знаю, зачем я с собой ствол нашу. Давайте мы возьмем что-нибудь. То, что нам действительно поможет. Пока будем ходить вот так. Вали-вали-вали! сдох, сука. Все-таки сдох. Мы его все-таки задолбили. Какие же мы молодцы с вами. Давайте мы пожрем. Оленинки. Попьем водички, чтобы он а, не приставал к нам больше. Ну-ну-ну-ну-ну-ну! Подкрадывается он тут незаметно. Так, блин, тут нужно аккуратнее будет, тут же мины. А почему они не взрываются на этих минах? Что происходит? <сёк> так, ну это мы прошли... Так, где-то что-то тут был... Вот, дом, домик, да, домик. Мы в этот домик, по-моему, накидали... Или не в этот домик? А, нет, в этот домик мы накидали шкуры. В этот домик мы накидали шкуры, кстати. А еще там, рядышком, что есть? Есть эта самая херня. Блин, кит гильзы же ведь надо было собирать, да? А я лошара. Надо было собирать гильзы. Мы бы тогда могли сами крафтить себе пули, правильно же ведь? Для этого же ведь гильзы собирать нужно. А я это забрать не могу никак. А вот так все лежит, интересно. Так бы раз, и на хриптину бы себе закинул. Ну, я, честно, я очень надеюсь, что мы уже сейчас вот вернемся. А там уже шкуры высушенные нас ждет. И что я на себе вот эту вот волчью шкуру зря тащу. Я реально я очень надеюсь, что там все супер. Ну, хотя бы то, что я на себе шкуру волчью таскаю, в принципе, это не так уж и плохо. Ее можно тоже скинуть вы... на... на то, чтобы она высушилась. Потому что, насколько я помню, чтобы чинить одежду, это вот нужна шкура именно того зверя. Господи, я уже сказал, что я волка слышу. Нужна шкура того зверя, чтобы починить одежду, которая вот на нас, да, вот, вот эту, например, волчья шуба. Чтобы ее починить, нам нужна волчья это... кожа. Шкура. Так, мы где? Вот мы подходим уже потихонечку Вон туда нам, да? Да, идем, идем, идем Ура, ура, ура, ура Я реально, я очень надеюсь, что как только я приду к домику Там уже будут высушенные шкуры Там будет все прекрасно Тем более у нас тут вон лось валяется дохлый Лоси тоже можно обобрать на мясо. Пожарить это все дело и с собой таскать, а что бы и нет, собственно. Повыкидывать всякое говно. Тем более лось, вон какой огромный, жирный. Завалили и не, и не кусочек с него, кажется. А, нет, брали, брали с него что-то. Заморожено. Нормально. Есть что, у нас есть топор. Топором будем рубить. Ну, было бы, конечно, идеально, если бы с вами был нож. Если бы у нас был нож, хоть какой-нибудь нож. Ну, что-то хорошо Интересно, а с чего нужно делать? Так, ну я вас поздравляю, мы пришли к домику А тут у нас что, кстати? А, только вот эта вот херня А, ну по идее мы из этого можем себе стрелу сделать, да, скрафтить? Да вы идите нахрен! Посмотри, как оно долго сушится. 19%, 40% свежей кишки, волчьи шкуры 29%. Ну, блин, ну не блин, живет, а? Так. Э... Да, вот это вот тоже сбрасываем. Вот это вот сбрасываем. Пускай лежит. Ч ⁇ так долго-то? Охренеть. Так, спички, вот это вот все. Я-то надеялась, сейчас мы как это. Верстак. Ну, смотрите, волчья шуба. Четыре высушенные волчьи шкуры. Четыре вышеных. Выберите инструмент. Нож, отлично. Нет у меня ножа. Топор. Только топором. Сухая молодая ветка. Одну стрелу мы... А, нет. Три. Три? а, -а, -а Подожди-ка. Ну-ка, иди-ка сюда. Так, ну-ка. Нет у меня ножа. У меня вот топорик есть. Давай. Ну, давай, ты только не, не начинай помирать опять. Замечательно. и Ну, шиповник, Это все ясно. А, стрелы. Простая стрела. Блин, перья нужны. Твою же налево. Ну, началось, началось, началось. Задувает. Нам, кстати, знаете, что нужно? Нам бы еще бы дровишек было нарубить. По-хорошему. Блин. Ладно, заходим, пытаемся развести костер, как обычно. Попробуем так развести. Ну-ка. Разжечь костер. Ну блин, ну блин А, ему тут не тепло, не холодно вообще никак, да? Или как? Ну-ка, сейчас, сейчас мы все посмотрим, подождите Нам, во-первых, нужно подчиниться, хорошо В смысле ткани нет, Ч? Алло? Братишки, чё? Блин, шапку жалко, охерительная шапка нет, надо было, блин, сожрать ее. где в это ходить, что делать. Так. Чинимся. Ну, он вроде все, пошел согреваться. 58%. Так, нам нужна еще ткань. Ну, ткань вот эту вот мы рвем. Как бы ткань, как бы нам есть откуда брать, это, слава богу, это как конечно, радует. Вот джинсы тоже мы можем порвать. Сейчас как раз вот солнце начинает садиться, на улице метели. Мы никуда не спешим. Правильно жить, правильно? Так, собираем пока все вот это вот. избавляемся от лишних килограммов одежды. Что у нас еще? Ой, барышки надо починить. Починить. Прям вот срочно. Так, еще давай чиним. Нормально давай, чиним. Давай прям до сотена до добей. До, до соточки. Вот. Вот уже, уже что-то есть, уже что-то вырисовывается. Еще ботинки нам нужно починить. Ботинкам тоже плохо. Так, соточка тоже замечательно. Ботинки чиним. Высушенная кожа обычная, высушенная вроде, вроде есть, вроде нормально. Так, давай еще. Сейчас все, все дырки залатаем, все хорошо будет. 83%. Блин, ну давай, давай, давай, пожалуйста, нормально. Уж доделай. Вот, молодец. Что у нас еще? Штанишки еще до, допилить надо. Носочки доделать. Что у нас еще? Кофточку... А, кофточку Шанель. Пролель доделать надо. Так, ремонт. Один процент. Нормально сойдет. Так, ага. Ну 91, блин, ну -мо. Что ты не можешь нормально доделать, а, до конца? Давай шинель. Шинель. Нет? Ладно, у нас как бы есть запасной план на этот случай. Сейчас, подождите, подождите. Вот он, вот он наш запасной план. На все случаи жизни. Рвём. Ну, мы согрелись. Это радует. Вот это, значит, бро... бросаем сразу. И погнали. Шинель. Ремонтируем. Ремонт. Давай. Так, тихо, замолкни. Нет. Не бузи мне тут. Штанишки тоже надо подремонтировать. А сейчас. А, пить! Пить, пить ему подавайте, пить. Ну пей. Что угодно, лишь бы ты отстал. Так, носочки. Ой, ну, свежий набор, чё бы и нет. Ремонтироваться приходится. Так, штаны. Так, отлично. Вторые штаны. Мы прямо вот сейчас вот в плюс попробуем долбануть. Блин, еще бы шапку найти бы, ещё бы одну бы. Ещё бы, одну бы, шапочку бы Б-б-б-б Вс, да, слишком темно теперь тебе Зато кровать нашли Ну давай, типа часиков 9 храпанём Я думаю, этого должно охватить Сейчас проснёмся, разведём костерочек Не спеша Сука, метель опять Пар. Так, сейчас надо пожрать. Естественно, соответственно, жрем. Пьем. А, камин. Господи, я прочла камни. Думаю, так какие камни. процентов. Ну давай вот это вот. Это. Нормально разожжем костер. Вроде бы у нас пока что инструменты все для этого есть, и нам это позволяет. Разжигаем, костер. Разжигаем. Ну, а? С первого раза даже вот не верится. Давайте, да, древесину накидаем. Ну, книжку. Кинем. Палку, ладно, палку пока не трогаем. Сколько, сколько, сколько, сколько? Три часа. Готовить. Мясо накидываем. Готовить. Мясо накидываем. И на улице Трешанина. Так, пока готовится мясо. Мы можем, кстати, что-нибудь починить. Пока быстренько. Сколько вот это действия? 25 минут. Сойдет. Мясо не должно сгореть. Отлично, 100%. Что мы еще можем сделать? Так. Ну так-то, в принципе, все. У нас есть только вот эту кофточку починить. А что это за кофточка? а, -а, -а. Так, все, ждем до готовности. Забираем. Забираем. Готовим дальше. Еще волка. И еще волка. Тут у нас как дела? Свежие кишки 57, волчья шкура. Ну-ну-ну-ну-ну. Ладно, лосиная шкура 27%. Кстати, волчья вот, 41%. Неплохо. Блин, да что там происходит-то на улице? Что за ужас? Когда это закончится уже? Так, взять... Взять. Что мы еще можем сделать? Готовить. Ага, все. Мясо кончилось. Давай, прикалывайтесь. А, нет, вроде нормально. А, нет. Летит. Метель гребаная. Так, а что нам нужно, я уже не помню. Я уже, я уже забыла, что нам для стрелы надо. Что? самодельный головной платок А, прикол прикол клапушка кстати пустая банка ткань А, -а, -а! давайте сделаем тема ты хорошая давайте еще сделаем волков отпугивать ну, две, две штучки нормально. что у нас еще есть? А как стрела-то делается? Так, древка стрелы, простая стрела. что там надо? А, первого ворона ну, точно-точно. Перья нам нужны. А ты отсюда выдрать не можешь, блин? Кстати, вода. 22 минуты там. Так, готовить. Пустая Безу банка. Карнели. Давай. Так, э, вода. Готовить Ждем Что там? 4 минуты Добавить, добавить, добавить, добавить Давайте палку добавим Давайте вторую палку, 20 минут нормально Ай! Выпил Ну ладно, выпил так выпил Берем так, забираем банку. Подожди, подожди, подожди, все, все, все, угомонись, готовить. Разошелся. Повар, блин, нашелся мне тут. Готовить он там это, собрался. Так, давай вот, вот эту вот херню дожрем, уж. Я смотрю, тебе не очень аппетитненько было, да? По-моему, даже ничего не, меня это самое не поднялось нигде. Что у нас там? Сошку. Чует мое сердце. Зря я вот это вот делаю все. Потому что что-то мне подсказывает, что я вот сейчас вот приду туда, сюда. И меня больше никуда не отпустят. Когда попрят какой-нибудь адовый сюжет. Вот стопудово. Стопудово. Реально вам так говорю. Так и будет. А я тут уже подготовилась там волчью шкуру. Лося завалила для мешочка. Так, я считаю, что нам нужно немножечко подготовиться к следующему э, разжиганию-сжиганию костров. Нам нужны... <св> Дра дровишки. Надо сейчас где-нибудь поискать дровишки. Нам нужны дровишки. А для дровишек нужны прям тол толстенные такие палки, чтобы мы могли нарубить себе дровишек. Но, ну. Во, во-во-во. Кажется, это они, да? Кажется, это оно. Да. Вот-вот-вот. Из этого вот... Кедровые дрова хорошо идет, подходит. Это нам подходит, это мы забираем. А, еще, еще, давайте еще. Давай еще. Давай. Все. Разжечь костер мы сможем. У нас на всякий случай возьму палку себе две. Все. Выбегаемся обратно в тюрьму, в сторону тюрьмы. Это у нас, как получается, прохода? Где у нас тут проход? Вот это вот получается единственный проход, да? Так, эта дорога куда-туда? Ну ладно, идем пока по дорожке, по дорожке, по дорожке. Ой, да пошли вы, а! Да пошли вы! А я не знаю, мы... А мы как до сюда доходили? А, мы вот так вот и доходили, да? значит есть смысл тоже вот так вот пройти да пойдемте это же получается дорога если вот по ней вон туда идти то она о, в этот самый в сторону моста о воют Трупы валяются, да-да-да Это ты ко мне? Ну, давайте Пошли вон Пошли вон Уходи Отбиваться мне от вас нечем Ты чё?! Ничего себе! Цепанул меня! Вы охреневшие твари! Пошел вон! Пошел вон! Пошёл вон! Тёп, вы меня достали! Вы меня достали! Да ты достал меня! Уходи! Взорвись там, мини -хулину. хоть на что-то интересное посмотрим, пошел он. А -а -а, вали, вали, вали отсюда! Ох ты! Смотрите-ка! Смотрите-ка, чему мы нашли! Есть место, где пересидеть. Весь этот звездец. Так, подождите-ка. У меня что-то там случилось, да? Он, по-моему, меня... М -м, конечно. Конечно, потеря кровь. да, свистит. Ткани, да, все. Собираем себе опять лечилку. Теряем кровь потихонечку. Жизнь убывает, как мы кровь теряем. Так, использовать корпуса, Корпус, отлично. Корпус. А мы тут не были, да? Кажется, мы тут не были. Не были же ведь? Вот конь. Опа. Опа, опа, опа, опа, опа. Ты думала, спрячешься от меня, но нет. Нет, ты от меня не спрячешься. Так, коробка, коробка. О, верстак. Архивный отчет. О, боже. Черный капель, Неписанная история о том. Д. Да, я был одним из первых охранников этой тюрьмы. Моя первая работа. Я был еще совсем зелёный, как деревня на этом ледяном острове. Но, думаю, так и было задумано. Это место меняло не только осужденных, но и охранников. Некоторые из нас чувствовали себя тут такими же заключенными, как и те ребята в камерах. Через, полу, через пару лет я отработал свое, пожалуй, ему руки и уехал. Больше в черный камень я не возвращался. Так, я надеюсь, это, это ни на что не повлияло. Мне не нужно никуда, да? Ладно. Так, ну-ка открываем, открываем, открываем. Ну, хоть шоколадка, хоть что-то. Вот, порох, ткань, Хорошо. Так, картонная коробка, кровать, джинсы нам не надо, ткань хорошо, древесина не надо. Все, что нужно у нас... О-о-о-о-о-о-о-о! о о о о Это тоже интересно! Слишком много... Да, тихо, тихо. Сейчас мы что-нибудь попьем, сожрем, все будет нормально. Сколько у нас? Блин, надо поспать. По-хорошему вылечиться от всего желательно. Сломанное ребро. 80 часов еще <смех> нам нужно. А что у нас, кстати, со временем? Что сейчас? Вон солнышко. солнышко садится. Вода у нас. Сколько воды? Воды, кстати, не так уж и много. Блин, да, что ж такое. Можем, кстати, сгущенки сейчас как раз ряпнуть. Надеюсь, он не траванец. Пожалуйста, не траванись. Я тебя очень прошу. Знаешь, сгущенка. Ч и будет. по -хорошему. А, ну вот, зашибись. Он себе и еду пополнил, и это самое. Давайте шоколадку сожрем. Еще одну шоколадку. И лежим, короче говоря, поспать. Попробуем э... себе восстановить. Здоровушки. Побольше здоровья. Восстановим... Э, восстановим... Э, нашу возможность таскать больше... Килограммов. Хер там плавал, он пить хочет. Я же тебе давала столько попить, урода. Урода ты. Кусок урода. Сколько сейчас времени? Ночь, Еще пару часиков можем поспать Ему еще дать Часов пять Блин а! Все, нашла Все, давай Еще пять часиков Ну, конечно, на улицу Как же без этого-то? Что ж такое? Блин, они же меня еще погрызли, наверное, небось. Стоп пудово где-то. Конечно! Как, ж как же без этого-то? Как же без этого-то прожить-то? Так. Мы, кстати, не в ту сторону идем. Он туда подальше будет. Я даже не знаю, мы сможем пройти? Видимо, чисто такое на исследование. То есть ты дам сам должен был исследовать всю эту карту, сам должен был что-то там понаходить, поделать. Это, я правильно понимаю? Все сам. Так, а мы где? Вообще не там. Вообще не там. Как это получилось? Нам туда? Что происходит? Как жить? Не знаю, или нужно, нужно было переждать вот эту вот метель. там за задолбала реально это метель. Волки задолбали. Нет меня, я ушла. Идите в жопу. Ничего не знаю. Я надеюсь, я сейчас не сорвусь и нигде не упаду. э э, -э ну застаньте меня, суки. Твари вонючие тихо тихо тихо тихо тихо ну ну конечно тихо Конечно. конечно. Да не достанешь ты меня. не ты ты Не Не я я тебя. Да, что что такое, такое, Где? Давай, Давай ты же само по себе не вылечишься, правильно же? Не пройдешь. Сделай меня, даже ничего не ломай себе. Бежим! Стыки, бегут, бегут. отсюда тварь прям в волка прям попала а хорошо как блин а мне куда идти то блин я заблудилась что-то да серьезно а, а где а чё, все что ли? алло правильно жрите меня твари жрите да зажигай ты его урод Охреневшие нет! Блин, изодро состояние одежды. Шикарно, блядь. Всю всю жизнь мечтала. Куда мне идти-то хоть? Туда. Пошли вон. Хитить! Чего у вас так до хрена-то? Так, вы почти дошли. И метель, блин, и волки, зашибись. Всю жизнь мечтала. Стопа, это не это ли место, блин? Я же их туда стреливала толпами просто. Что за халтура? Я же их тут перебивала стаями просто. Так, это уже можно выдержать. Так, теперь нам нужно, значит, добраться до С-2. Ну, меня слегка подрали, но мне не страшно. Скорее всего, у меня все отберут. Раз я к преступникам иду, блин, как, как, ладно, пошли по дороге. Не будем выпендриваться, идем до по дороге. Жизни у нас пока хватает, всего у нас пока хватает. Ха, мой костерчик. Так, где это? Не удивлюсь, если еще какая-нибудь стая мерзкая на меня падет. Закрыто, блин, с, с двух сторон, как минимум. Господи, эта музыка, она меня постоянно пугает. Такой бум-бум-бум. Так, где это? уж это эти дороги. Ох, уж эти дороги. Нормально, мы выживем, доживем, ну, пожрали нас немножечко, но ну, ничего, ничего страшного. Ну, игра жлюстит, конечно. Это что? О, мое, что ли? Гильзы, по волкам, наверное, больше тут гильзы. Где где-то стреляла. Так, тачка. А, ну да. Отсюда я ружье и достала, и я там где-то стреляла... Блин, гильзы не пропадают, зато, блин, ну, волки пропадают, трупы пропадают. Не вижу я трупов больше, волков. Так, ну так-то мы почти пришли. Да, вот забор. Сейчас все будет нормально. Сейчас дойдем. Жизни у нас, в принципе, хватает, всего хватает, все нормально. А что они мне подрали, кстати, эти твари? Мне интересно стало, внезапно, неожиданно. Что эти суки мне, с меня, у меня сожрали? У меня же какая-то одежда подранная. Шапку они мне подрали. Опять. Они ее кусают за голову. Что за фигня? За макушку, за шапку. Так, где я? Мы почти пришли. Кстати, там какой-то, вроде бы, в записке, что-то вот тут, да, сухи черного камня. Смотри, не нашел... Не вышел на работу и пропал без вести. А, обыщите сейф. Сейф обыскать там надо. Точно, мы же находили ключ, да, от сейфа какого-то. Так, мы вроде дошли до тюрьмы, наконец-таки. Не могу сказать, что я рада. Я хочу револьвер. Дайте мне револьвер. револьвер, чтобы выживать тут. Вот. У меня целых 14 патронов револьвера. Так, все, мы вернулись. Ура! Я вас поздравляю. Ну так-то неплохо. Мы продержались. Нас, конечно, убивали, черт знает сколько раз. Но мы молодцы. Так, нам нужно найти. А, это мы уже забыть, этот самый. Вот этот вот. Это туда куда-то, да? Сюда, правильно? Правильно, правильно, правильно. Ой, не ной. Так, куда дальше? Не помню, по где-то где здесь, по-моему, да? В, с этой стороны. Ага, хера, сюда зайду. Ага. Ты где рукнул Ты где рухнул, тварь? Так, подожди. А, ты там все еще типа жрешь, да? Так, закрываем. Я не, не помню. По-моему, вон туда мы можем пройти, но я не помню, где именно сейф. Я уже, честно говоря, эту карту плохо помню. Так. Угу. Хер тут откроем, что? Что были я помню где-то шкафчики которые мы могли открывать так что за книга а ну это не интересно да тут тут, тут мы все по идее обыскали тихо тихо тихо посмотрим там что-то есть да тут мы все осматривали вот тут мы все забирали Где-то должен быть выход на крышу, по-моему, да? чуть ничего не открываешь, -то, а? Или нет? Или как? Или как? Я уже, уже, уже не помню, вообще не помню. Совсем уже забыла всю эту локацию, забыла, как тут что где, как. О, ладно, сейчас. Тогда, наверное, уже на следующей серии будем разбираться как-то, да? Ничего открывается, это тоже. Херня. Бесит меня это место тоже. Ну, судя по всему, где-то здесь, да? Или нам нужно как-то выйти? Но ну, я помню о том, что мы выходили как-то. Что то ходили? Ходили, выходили. Блин, и приблизить карту нельзя. Так, службы безопасности. вы обычно. Так, так, так, так, так, так, так, Вот. Найдите ключи, откройте ими шкафчики в тюрьме, в черной камень. Блин, а я не помню, где эти шкафчики. Вообще не помню. Я помню, что где-то мы тут ходили по крышам. Что-то такое вот было. Это я помню. Помню шкафчики закрытые. Да, было дело. Ну, абсолютно не помню, где именно. Вот вообще наглухо не помню, где именно это было. Надо ли для, вот для этого действия нам выходить. Ну-ка. По идее, можно вот так вот чисто пройти, да? Он, типа, жрет невидимого оленя. Или уже нет. Тихо, подожди. Я мимо прохожу, я мимо прохожу. Я на твоего невидимого оленя не посягаю, не, не подумай. Все хорошо. кушай, кушай. Кушай. Кто где-то гуляет, по идее, еще один бог, да, который досаждал усиленно. Вон он там. Ага. Так. Где-то тут дверь. Где, где, где, где? Вон, вижу. Надо успеть добежать. Да закрой ты дверь. Вот. И вроде бы где-то тут что-то. Кто-то, что-то что здесь надо найти. А -а -а -а. Иди в жопу. пожрать тебе. Задолбишь. На, вот это вот, поешь, сожжи. Сразу и воды тебе, и еды, и тебе все и сразу. Хорошо, так еду. А? Что у вас тут происходит, скажите мне, пожалуйста. Что это такое сейчас было? Да-да-да, конечно-конечно. Да-да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да. Говнюки лохматые. Да-да-да-да. Так, это выход туда на улицу, нам туда не надо. Вот тут вот, вот где-то, где-то тут были шкафчики, я помню, помню, помню. Где-то здесь, наверное. да Да-да. Так. Так. Так. Сейф. Где-то сейф должен быть. Господи. Я не знаю, короче. Я вообще без понятия. Я, наверное, где-нибудь подгляжу тогда. куда нибудь на сайт какой-нибудь залезу, подгляжу, где-то. Нахожусь. Потому что вообще наглухо не помню. Я даже не помню, находил ли я вообще сейф какой-либо. Короче, как-то так. Все. Огромное спасибо за то, что были со мной, за то, что смотрели меня. Оставляйте свои комментарии. Ставьте лайки. И всем спасибо, всем пока-пока.